Всем привет! Продолжаем знакомиться с Python, точнее, не, не столько с Python, ну, как бы с ним тоже, а с тем, как э, легко или, скажем так, не слишком сложно создавать что-то э, наподобие простых игр. Итак, в прошлом э, уроке у нас получилось: сделали меню. Вот это меню есть, оно рисуется стрелочками можем выбирать но пока конечно же реакции еще нету потому что мы это не запрограммировали а сегодня я добавлю эффект эффект огонь будет то есть я там понакачивал всякого всего вот короче э вот такая пангешки набор пангешек и будет вот такой огонь анимироваться напротив выбранного пункта меню могу сказать сразу что очень много времени ушло на поиск этих гифок на поиск картинок и т.д. и т.п. это такое неблагодарное дело что оно отняло наверное 70 процентов времени от написания этого всего если не 80 вот поэтому конечно же то что я тут сделаю в серии этих уроков далеко будет не законченным но Идею вы поймете. Итак, что нужно сделать? А, ну, как я сказал, возле пункта меню, так, вот тут с этой стороны будет такая, такая анимация этого огня, то есть гифка, да, там 60 кадров в гифке, и она должна уложиться в 2 секунды, то есть по 30 кадров в секунду, и, соответственно, за 2 секунды вся анимация будет проигрываться. Вот. <клёп> так, что я для этого сделаю сейчас? Ну, как минимум, у меня есть а, вот здесь эффекты и огонь. И здесь 60 PNG-шек, 60 картиночек. Дальше, дальше. Создам я а, такой файлик, назову его effects, effects. Вот здесь будут всякие разные эффекты. Дальше импортнем pgame, он нам точно нужен. Дальше импортнем... Singletons, потому что нам надо доступ к нашему экрану ну и собственно говоря начнем создавать создадим класс огонь и что здесь нового так как у нас это спрайты вот то лучше всего уже наследоваться от готового класса спрайт вот то есть в скобочках мы указываем родителя нашего Класса. То есть, есть у нас класс файл и мы наследуемся от класса Sprite. Что это за класс Sprite, что он умеет, что и как, читайте в справке, чтобы не тратить на это время мне. Итак, объявим конструктор. В конструкторе, конечно же, нам надо координаты. Вот так вот проинициализируем координаты нулевыми, x и y. -ком. Дальше дальше надо вызвать базовый класс то есть точнее конструктор нашего нашего базового класса делается это вот вот так вот. то есть мы наследуемся от какого-то класса вот наш родитель и вызываем у него конструктор то есть языки C++ это автоматически происходит. Здесь же надо указать, то есть явно вызвать конструктор базового класса. Дальше. Дальше нам надо набор images. Вот. Это у нас будет набор как раз этих картиночек, да, png. То есть тут будет в этом контейнере, мы загрузим их, и здесь будет 60 штук. Дальше. Дальше нам надо переменную прайт count вот которая будет говорить нам о количестве всего кадров чтобы когда мы дойдем до последнего кадра мы опять начинали с самого первого дальше дальше нам надо завести такую переменную как image это у нас благодаря вот этой вот переменной мы собственно говоря будем и отрисовывать то есть это стандартная это переменная в наследнике есть по моему по-моему была или нет короче не помню Вот, но image, не не images, а image image это текущий кадр то есть она в каждый момент времени будет содержать ту картинку которую надо отрисовать и с течением там стиками будет меняться меняться на одну из картинок которая будет находиться в этом контейнере то есть здесь будет 60 картинок дальше нам надо э, такую перемену как fps индекс это нам надо для того чтобы <coughs> все 60 картиночек проигрывались и проигрывались за 2 секунды то есть можно конечно же сделать за одну секунду но тогда очень быстро будет э, идти эта анимация а я сделал так чтобы она шла за 2 секунды вы можете это потом поменять конечно же и сделать чтобы за одну секунду проигрывал все 60 картиночек вот это номер шага то есть ну пошагово будем рисовать так сказать да то есть один кадр нарисовали картинку следующий кадр следующую картинку и так далее дальше короче я все перечислять не буду я сейчас заведу переменные индекс value дальше дальше дальше какую еще переменную self позиция будет равна поз то есть эта позиция откуда где будет рисоваться непосредственно анимация surface нам надо вот то есть непосредственно полотно на котором мы будем рисовать так get get instance и get surface дальше нам надо функция которая загрузит все картиночки давайте сыпу rights вот и вот здесь укажем путь к э, нашим картинкам укажем э, путь к нашим картинкам ну я уже скопировал папочку вот ассеты в ассетах это эффекты, короче, сейчас я прям сюда, прям вот так вот и укажу. Ассет, дальше, дальше, эффекты, и непосредственно, ой-ой-ой, что я сделал, файл. Вот директория, где хранятся наши картиночки, да, наши анимации. Дальше заведем цикл, и, in range от 1 до 60. То есть, сделаем э, такой цикл 60 итераций. Дальше, что нам надо дальше? Дальше надо загрузить каждую картинку отдельно. Значит, мы э, берем наш контейнер, так как это список, у него есть функция append, э, и грузим картинку. Картинку грузим стандартным, э, стандартными средствами библиотеки пигель вот лот указываем дальше в лоде указываем путь это у нас парь дальше преобразовываем наш индекс в строку и добавляем png соответственно вот здесь 60 итераций будет и на каждой итерации у нас будет формироваться путь 0 1 2 3 4 5 6 и так далее png собственно говоря мы формируем каждой картинке правильный путь есть, это у нас идет загрузка наших картинок. Так, давайте, давайте, я, наверное, вот здесь вызову эту функцию. Load Sprite, вот. Загрузим спрайты, то есть в конструкторе будут сразу прогружены спрайты. Что нужно сделать еще? Нужно еще сделать функцию Dev update. Эта функция будет вызываться вот каждый раз, когда нужно обновиться, короче, и в ней мы будем обновлять image. Имидж это текущий кадр, текущая картинка. Ее мы будем вычислять вот так вот. Берем картиночки, берем self.fps индекс и делим на self Сейчас это все поймете. Дальше, что делаем дальше? Дальше мы увеличиваем э, номер кадра. FPS индекс плюс равно 1. Потому что при каждом обновлении нам надо, что сделать правильно, взять следующую картинку. То есть увеличить индекс и на, на следующем кадре мы нарисуем новую картинку. Дальше нам нужно убедиться в том, сделать точнее следующее. Нам надо, чтобы наш fps-индекс не вышел за край нашего э, так, списка. Значит, мы будем проверять, если fps-индекс больше равно self индекс reset value, то мы начинаем рисовать картиночку. Ну, э, берем самую первую картинку. То есть, здесь идет 1, 2, 3, 4, 5, дойдет до 59, бжин, сбросится и опять с нуля начнется. Теперь, нам надо еще пообновлять вот такие вот перементы. Индекс Reset Value, то есть, я думаю, вы уже догадались, что это будет значение 60, например. Или там 30, или еще что-то. Вот, ну, короче, смотрите. Так, так, секунду давайте сейчас напишу функцию так так нужно нам обновить внутренние перемены update index обновить индексы что мы здесь будем делать первое uh, SpriteCount. каунт sprite count будет равен длине нашего списка self images есть так, дальше. А картиночку вот это мы сразу, то, что мы будем рисовать, сразу возьмем. И самый первый элемент списка выставили. Дальше. FPS, индекс. Индекс текущего FPS, то есть номер 0. Дальше. Self, step. Степ это шаг, да? Шаг будет равен чему? 60 делим на self спрайт кал в данном случае шагом у нас будет единичка то есть 60 и тут количество спрайтов 60 что такое 60 ну так как я уже принял что <смех> у нас э -э, количество кадров в секунду 30 значит 60 это у нас что ну 30 секунду а 60 это э -э 2 секунды получается, значит мы вычисляем здесь смещение, так сказать, степ, да? то есть на каждом апдейте мы будем брать этот шаг, будем смотреть наш FPS индекс, но ну, в данном случае не будет совпадать, вот, то есть индекс 1, шаг 1, индекс 2, шаг там 1 будет, в данном случае 1 разделить на 1. 1, 2 разделить на 1, 2, 3 разделить на 1, 3 и так далее и тому подобное. Если у нас было бы больше картиночек, вот, то, а мы захотели бы их втулить в 2 секунды, например, было бы там... 200 картиночек а нам надо было бы за 2 секунды эти 200 картиночек проиграть то соответственно было бы вычисление какие-то картинки конечно пропускались бы но шаг у нас был бы уже немного другой да там уже было бы ну не один а шаг там например 005 или еще сколько то вот но тут конечно можно чуть-чуть по-другому это все вычислить но я уже сделал так и индекс reset value. Что такое индекс reset value? Это мы получаем наше step и умножаем на self uh, sprite count. Смотрите, в данной ситуации вот эти в принципе вычисления вообще не нужны были бы, если бы uh, у нас мы четко знали, что вот у нас одна картинка есть, точнее, этот эффект состоит из 6 картинок. Это все можно было бы заранее вычислить и все. Но я отталкивался от того, что, возможно, сам эффект будет состоять огня не из 60 картиночек, из 30, или из 20, или там из 15. Вот, соответственно, отталкиваясь от этого, я и проводил эти вычисления. Конечно же, здесь есть вот магические числа. То есть надо четко указать, сколько картинок. Раз. Это тоже магическое число. Его тоже надо вынести. Это у нас э, количество, за какое количество кадров, грубо говоря, должно просчитаться. Но по факту, как-то можно было бы указать, что это все проигрывает за 2 секунды, а не за 60 кадров. Потому что мы-то же знаем, что за одну секунду 30 кадров, а за 2 секунды 60 кадров. Здесь четко привязано подвязаны под 60 по 2 секунды до да, 60 кадров но если же наши fps и мы э, решим изменить вот то все вычисления пойдут чуть-чуть не так <coughs> для чего я это сделал ну сначала я отталкивался у меня был один огонь там 30 кадров потом нашел другой огонь там 40 кадров или 45 в результате я нашел огонь где 60 кадров и короче это пусть уже Будет так, как будет. Не думаю, что что-то страшное. Ну, тем, я думаю, вы уже увидели здесь какие-то косяки, которые я вижу тоже, но вы их исправите сами. То есть изначально рассчитывалось, что будет одна картинка, а потом другая картинка. В результате я просто наброски поделал и уже решил не переделывать вот а так как я вам уже говорил что очень много времени там 70 или 80 процентов ушло тупо на поиск картинок на вырезание их и т.д. и т.п. так что еще функция для того чтобы можно было установить позицию и функция которая будет уже рисовать наши наши кадры для этого используем все фейс наш дальше функцию blit и в ней указываем текущую картинку и и указываем координаты где надо рисовать вот и здесь в принципе а подождите апдейт индекс надо где-то вызвать ну скорее всего надо после того как загрузятся наши спрайты вот вот здесь и вызовем функцию апдейт индексы то есть мы загрузили спрайты мы имеем четко э, уже заполненный список и исходя из этого списка мы начинаем вычислять вычислять шаг э, вычислять индекс reset value вот то есть когда нужно обнулиться то есть у нас э, но ну, в данном случае привязка такая то есть каждый кадр должен в принципе проиграться соответственно было бы 120 кадров у нас было бы что а, а у нас было бы, у нас было бы шаг умножить на 120, и, а, хотя 120, давайте. Это было бы 0,5. А, в принципе, да, тоже и было бы, да. Я думаю, вы поняли, о чем я сказал. Я сам не совсем понял. <кхе> Короче, я имел в виду, что здесь мы четко привязались к двум секундам. Вот и все. Мы могли бы здесь установить 30. Тогда, вот, если поставим 30, тогда у нас каждый второй кадр будет пропускаться вот так вот Вот такая вот загогулина короче класс фая готов В принципе у нас должна рисоваться анимация. что нужно сделать дальше нужно <как> к нашему меню прикрутить значит прикручиваем импортируем наши эффекты есть Теперь, теперь, теперь, теперь куда-то его надо втулить. Это, скорее всего, вот этот класс, класс меню. И здесь у нас где-то будет, будет, будет, давайте вот в конструкторе будет self и будет огонь. Fire равно, равно чему? Effects.fire. И сюда, сюда передадим координаты. А, передадим координаты такие. Давайте вот x, y. вот Так как они у нас идут кортежем в конструкторе. То есть там нету отдельного. Вот, как и позиции. Это что-то общее, которое в себя включает x, y. Возможно, там z еще. Но это не точно. Теперь смотрите, по центру экрана. Но нам не по центру, нам, нам надо чуть-чуть левее от нашего меню. Ну, я где-то примерно прикинул, по x отступим минус 64, по y минус 10, чтобы более-менее было красиво. <coughs> Есть. Создали объект огонь. Теперь его надо где-то рисовать. А рисовать мы его будем. Так, давайте сначала функцию еще dev update. Апдейт это то, о чем я говорил. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, update. Это то, о чем я говорил, да? Получение данных, обработка, отрисовка. Вот как раз в обработке, грубо говоря, будем вызывать апдейт. Для чего нужен этот апдейт? Ну, чтобы обновились индексы, чтобы сменилась просто картиночка. Так, так. А в отрисовке мы четко делаем отрисовку. Можно было бы, конечно, и в Draw это делать, но это чуть-чуть неправильно. Вот. Теперь нам нужно где-то вызывать функцию Update. Так, так. Сейчас мы вызовем, где наше меню. Ой, функция Main. Теперь смотрите, меню Draw. Так, давайте вот так вот я. Draw. All Draw, короче. Или redraw Red screen вот здесь вызовем апдейт так как у нас есть эффекты то первым делом мы получаем данные и прокидываем их в меню дальше обрабатываем эти данные дальше перерисовываем экран то есть здесь дальше будут идти отрисовки там меню например игры и т.д. и т.п. здесь вроде все давай попробую запустить как вы видите как вы видите что-то пошло не так и у нас все отломалось а что у нас могло отломаться а, а я понял А надо было еще где-то где-то где-то при смещение нашего меню надо было еще сдвигать наше меню это раз и плюс вот как вы видите мы вышли за пределы нашего списка но ну, я думаю вышли за пределы это ничего страшного сейчас поправим так так так так фая давайте это мы вниз сдвигаемся так значит <coughs> нам надо y минус 10 и на y сместиться плюс 60 <coughs> и 60 умножаем на текущий индекс вот вот так а здесь а здесь нам надо э, а ну здесь то же самое да точно точно так же у нас меняется current current индекс когда мы э, передвигаемся перемещаемся по элементам меню так так соответственно здесь делаем ну как, как вы видите копи-паст такой вот то есть мы мы так давайте посмотрим что произошло 26 линия что-то тут не так апдейт происходит и у нас мы почему-то вышли за пределы так fps индекс делим на степ тут плюс 1 больше равно а блин я тут забыл нолик вот Потому что мы вышли за пределы и получается FPS-индекс ничему не был равен и, и понеслась. Все, все. То есть так, менюшку еще смотрим. В менюшке все норм. Вниз двигаем, вверх двигаем без разницы. В принципе, в принципе, это можно было бы даже... <coughs> даже, даже, даже... Не, что-то я тут... Что-то я тут натупил. SetPose надо. SetPosition. Зачем я создаю новый объект? А? Вот так вот. SetPosition. Да. А то я что-то... Ну, это копипаст. Вот, вот так вот. Вот, устанавливаем позиции. В принципе, можно это даже вынести вообще вот сюда. Но зачем? Меняем позиции только тогда, когда она действительно меняется. Вот. Давайте попробуем еще раз запустить. Ну, как вы видите, все работает четко и без проблем. То есть, что мы сегодня сделали, добавили эффект огня. Эффекта огня у нас состоит из просто из набора картиночек, которых я, которые я вырезал. Это PNGшки, это анимация, да. Неразбериха есть небольшая вот здесь, но если присмотреться, никакой неразберихи нету. Более того, здесь это все можно упростить. Можно, нужно просто подумать над тем, как сделать какую-то такую универсальность, небольшую, чтобы отталкиваться не от количества кадров, а от секунд. Либо же как-то это вычислять, либо просто не париться и делать вот-вот так вот. Ну, давайте, давайте, а если поставим 30, что будет? наверное что-то будет не очень хорошее, да потому что упали разделили на ноль короче не лезу я сюда вот это делалось если честно уже месяца два назад я делал наброски вот а очень много времени тупо ушло на поиск картиночек так давайте еще раз пробежимся огонь класс наследуется от спрайта что такое спрайты ну класс спрайт и с какими функциями он обладает свойствами методами т.д. почитайте в справке дальше грузим картинки 60 штук обновляем индексы в индексах мы определяем количество спрайтов выставляем текущую картинку количество ну текущий индекс кадра потому что например можно сразу выставить 15 15 и что мы увидим, оно сразу с 15 кадра начнет э, рисоваться. Для чего это э, можно выставлять? Можно создать несколько объектов огня. Несколько объектов огня. Несколько. Тут, тут, тут, тут, к примеру. И чтобы не было, знаете, когда вы видите на картиночке, они все одинаково, синхронно перерисовываются, то каждый объект будет начинаться со своего индекса и будет красивее, чем, чем если бы они все стартовали с одного и того же индекса вот я думаю вы поняли идею да? это попытка привязаться конкретно к двум секундам вот здесь вычисление точно неправильное я вижу где но хочу чтобы вы нашли тоже теперь смотрите в следующем уроке что мы сделаем <coughs> сделаем обработку будем нажимать кнопки enter и переходить уже в какой-то режим в данном случае скорее всего, просто я сделаю play вот наброски есть, но там я еще толком ничего не делал, вот, но я сделаю play, а, нарисуем там что-нибудь, какие-то платформы и какого-то героя, героя я уже выкачал, выкачал есть у меня, вот он, адвентура вот сделаю бег, стояние и падение, и все, больше делать ничего не буду а, что вот это это не используется, это я удалю, короче на сегодня все Всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.